Привет, я Мэджик, и сегодня я решила снять наши с вами любимые смешные страшилки, как обычно, с персонажами из Смешилкиных. Позже, кстати, я расскажу, куда переедет этот сериал. А пока я хочу вам кое-что рассказать. В общем, я тут убиралась на кухне, Ой. Как всегда И хочу сказать, что вот с этим вот другом Бэнк уборка реально Намного приятнее Зачем я вам это все рассказываю? Потому что именно Бэнк запустил очень классный Конкурс, где ты можешь просто Убираться танцуя и при этом Выиграть 1 миллион Рублей. Короче, смотрите Бэнк запустил свое танцевальное шоу На ютубе. И чтобы принять в нем участие Нужно всего лишь включить вот этот вот очень Крутой трек из рекламы Бэнк. Он есть на канале ты ищите там по ссылке описании, Снять под эту музыку свой креативный танец Вот таким вот движением Загрузить свое видео вконтакте или в инстаграм И обязательно поставить хэштег драйвит все. Ну и собирать как можно больше лайков. Видео можно выкладывать до 8 сентября. Если что, то Силит Бэнк не обязательно должен быть прямо у вас в руке, просто он должен быть виден в кадре. Финалистов будет трое, они определяются по наибольшему количеству лайков и попадут в финал шоу 13 сентября, а там уже определится победитель. И я буду в жюри. Так что не забудьте, что профиль обязательно должен быть открыт, иначе просто не смогут увидеть видео должно быть только одно и всякие накрутки будут отсеиваться короче все подробности и правила будут по ссылке в описании важно так как 1 миллион рублей все-таки очень большие деньги участниками могут быть люди от 18 лет так что обязательно зовите родителей пап мам бабушек дедушек уговаривайте родственников взрослых друзей присоединяться к конкурсу я знаю что вы у меня творческие вы что-нибудь придумаете я верю в вас, 13 сентября любой из вас может получить возможность выиграть 1 миллион рублей. Так что ну, участвуйте и погнали. Короче, я тут подумала, и решила, что скетчи со смешилками, скорее всего, переедут в мой инстаграм. Ссылка есть в описании, подписывайтесь. Заодно узнаете про нашу ближайшую фан-встречу 25 августа в Питере на Pet Days. А сегодняшняя наша смешилка-страшилка называется «Призрак няни». Убийцы. Жила-была семья. Папа, мама и две дочери. Чтобы не запутывать вас лишними персонажами, пусть Ева в этой страшилке будет Машиной сестрой. <плёк> У мамы была лучшая подруга. И эта подруга, тетя Клара, жила в этом же подъезде, только этажом ниже. Однажды тетя Клара с мужем пошли в кино, а детей решили оставить с нянькой. Они нашли в газете очень выгодное предложение. Их дети очень боялись оставаться с нянькой, так как знали одну страшилку про... Призрак няньки-убийцы, которую убил один мужчина за то, что она не уследила за его детьми. <coughs> и, и теперь нянька мстит невинным детям, убивая их такой же мучительной смертью, которой была убита сама. Оставили тетя Клара и ее муж своих детей с нянькой, а потом, когда вернулись, нашли их мертвыми и вот приходит как-то вечером тетя клара к семье в гости испуганная какая-то говорит что у нее по квартире кто-то ходит кто-то невидимый и это какая-то женщина будто бы она на шпильках идет по полу и это цоканье хорошо слышно то она в соседней комнате ходит то подойдет прямо к тете кларе и стоит рядом с ней тетя клара даже запах духов чувствует этой женщины привидение пахло жасмином Девочки слушали, разинув рот. Их мама тоже слушала, но у нее были сомнения. Тогда тетя Клара показала синяки на руке. Вот следы чьих-то пальцев. Она сказала, что сегодня это привидение больно схватило ее за руку и не отпускало, пока муж тети Клары не пришел на помощь. Через день поздно вечером девочкам не спится. Они все обсуждают рассказ тети Клары. Одна сестра верила, а другая нет. Тут за окнами раздался какой-то шум. Девочки подбежали, смотрят, а там под окном стоит машина скорой помощи и полицейская машина. Что случилось? Утром их мама все выяснила. Оказывается, муж тети Клары пошел за чем то в кладовку. Там верхняя полка случайно обвалилась и мужу прямо на голову упал тяжелый бабушкин Но Мужчина сразу же умер. тетя Клара очень сильно переживала. И, несмотря на это, полиция все же ее подозревала в убийстве. Мама девочек вмешалась и стала доказывать, что тетя Клара со своим мужем любили друг друга, жили очень дружно, душа в душу. Тетя Клара после этого постоянно была в гостях у своей лучшей подруги. Я бы же возьму с собой немножечко, да? Она плакала и рассказывала, как ей тяжело жить без мужа. А еще она говорила, что привидение хочет убить и ее тоже. Призрак няньки следует за ней по пятам, хочет и тете Кларе тоже на голову скинуть какой-нибудь предмет. Но тетя Клара очень осторожна, она даже под люстрой не ходит, боится, что-то на нее упадет. Один раз тетя Клара пришла с разбитым лицом. Она сказала, что дверца холодильника резко открылась и ударила ее. Мама девочек посоветовала тете Кларе уехать куда-нибудь на время отдохнуть. Ну, нормальное решение, дети умерли, муж умер, пора уже и отдохнуть. Тетя Клара послушалась и на следующий же день улетела к своим родственникам в Краснодар. Мама ее даже в аэропорт поехала провожать, потому что подруге нужна была поддержка. Прошло два дня. Девочки сидят в своей комнате и делают уроки. Вдруг они слышат звуки. Цок, цок, цок. У девочек глаза расширились, они обернулись. Подумали, может, это их мама решила туфли примерить. Но в комнате больше никого не было. А звук повторился. Цок-цок-цок-цок. Будто кто-то на шпильках ходит. Девочки побежали жаловаться родителям. Больше всего мне нравится реакция родителей в этой страшилке. Те послушали, и правда, кто-то невидимый ходит по их квартире. Это какая-то женщина. Женщина-призрак. Призрак, Призрак няньки-убийцы переселился теперь к ним. Ночью девочки лежат в своих кроватях и дрожат от страха. Вдруг опять этот звук. Цок-цок-цок. Тут одна принюхалась и говорит... Жасмин! Это был призрак няньки-убийцы. Она держала в руках ремень с железной бляхой. В скобочках написано, на ремне штучка есть такая. Сестры стали визжать и бегать по комнате. Сразу же обе сестры как с ума сошли. Убежали прямо в пижамах на улицу. Долго там бегали, пока их полиция не поймала и не вернула родителям. пижамах по улицам, пока их полиция не поймала. Ой, блин. А пистик у тебя классный. На следующий вечер история повторилась. У девочек была просто истерика. Они вопили, ничего не соображая от страха. Пришлось тут же поехать в гостиницу, где они и стали жить. А через две недели они продали эту квартиру, а потом купили новую на другом конце города. И у этой истории будет еще более эпичный конец, дослушайте. Да Это был розыгрыш! Розыгрыш! Всего лишь розыгрыш! Тетя Клара узнала, что ее муж ей изменяет и решила убить его. Для полиции она изобразила несчастный случай, а для подруги, что его убило привидение. Просто тетя Клара была очень завистлива, и ей было обидно, что у ее подруги нормальная семья, еще и дети есть, а у нее все не так. Вот она и решила их убить, но это еще не конец, подождите. Улетев в Краснодар, она на следующий день вернулась обратно. Она надела на швабру свою туфельку и стучала в потолок. В квартире сверху казалось, что у них кто-то ходит по квартире. А еще она специально рассказала про духи с Жасмином, чтобы было понятно, что это то же самое привидение. Потом купила водяной пистолет, наливала в него духов, духов, духов наливала, духи, надо говорить, ладно. Высовывалась из окна и стреляла духами снизу в окно девочек. Что? В квартире на другом конце города история стала повторяться. Посреди ночи одна из сестер встала, чтобы закрыть окно, чтобы не чувствовать запах, и включить музыку, чтобы не было слышно каблуков. Ей было тревожно. Она всем своим сердцем чувствовала, что что-то тут не то. Да, тут явно что-то не то. Она разбудила сестру. Вдруг они увидели, что что-то промелькнуло в дверях. Девочки поняли, призрак няньки-убийцы ждет момента. Тогда они обмотались одеялами, и как вы думаете, что они сделали? Они прыгнули в окно! Благо, дело, первый этаж. А там их поджидала эта нянька. На утро детей нашли мертвыми в своих кроватках. Няньку никто больше не, не видел. В общем, ребят, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Если вам нравятся страшилки, если вы хотите, чтобы я возвращала старые рубрики, особенно разоблачения, мистики и все такое... Подписывайтесь на инстаграм обязательно, потому что скетчи со смешилкиными, скорее всего, переедут туда. Переходите по ссылкам на новые ролики на других моих каналах и скоро увидимся. Люблю, пока!